Всем привет, это Тимур, и перед началом видеоролика, скажу честно от себя, я записывал видео через телефон, у меня нет камеры, нет веб-камеры, и я записываю через телефон звук, я знаю, будет фиговенький, звук будет плохой, но что поделаешь, я с этим ничего не поделать не могу, так что, наслаждайтесь. A few moments later... Блин, вот все настраивать, к черт. птической матери, а, вот... А, привет, привет, народ, с вами Тимурлаев и сегодня мы с вами будем смотреть плейлисты или, так сказать, песни моего друга. Ну, да, знаю, этот контент прям не супер оригинальный, не впервые его делают, но все же. Надо кто то поснимать, потому что я вижу, что мы растем, у нас 320 человек. И нам надо что-то делать новое, и кроме проведения стримов, нам нужно сделать новый контент. А по новому контенту вы знаете то, что я быстро хай, так что мы будем сегодня смотреть новый плейлист. Стрел Дума. Поставлю, -по? <смех> вот, все. Зашли мы сейчас на этого человека. Конечно, мы смотрим все это ВКонтакте. И сейчас давайте мы посмотрим, а, что он записывает. Я вот, включаю сейчас первую песню. Вот она. Называется она Данку Хокага. Господи, тут меня лайкать. А, а, давайте послушаем. Я пока не все песни слушал, я послушал только первую. Больше я ничего не слушал. Давайте послушаем. А бит знакомый, где-то уже такой слышал. Купи бит жив, То есть, как я понимаю, он накладывает свой вокал на другой бокал под того человека битом, и получается из-за этого песня. О, окей, я в этом не разбираюсь. Говорит человек, который сейчас еще недавно вокал написал. Так, это пропустим. Ну ладно. О, почему не было обработки звука? Я понимаю то, что это будет очень заморочно, Но я сейчас покажу на примере, как я это делал. Вот заходим в во удаче. Раз, раз, проверка, раз, раз, давай раз, давай раз давай проверка. проверка. Раз, раз, проверка, раз, раз, проверка. Раз. Так, вот, в данный момент вы могли услышать мою аудиодорожку, как я ее записываю. Теперь, чтобы мы убрали вот эти шумы, мы делаем вот так. Мы выделяем дорожку. Ну, не всю, конечно же, мы выделяем часть дорожки. Вот эту часть. Создаем эффекты. А, так, где у нас... Подавление шума, создать модель шума. Потом мы нажимаем Ctrl-A и нажимаем еще раз повторить подавление шума. Раз-раз проверка, раз-раз проверка. И сейчас вы какой звук, послушайте просто. Раз-раз проверка, раз-раз проверка. Звука, звук нормальный. Чтобы дальше мы усилили волос, я понимаю, что это уже будет для начинающих э, людей, кто будет заниматься вокалом или каким-то другим делом, я вас буду сейчас обучать. Нажимаем э, нормировку, или давайте сразу комп компрессором. Компрессоры они делают э, усиление звука, то есть делают его потише, может и пониже делают, по тембру, по звучанию. Раз раз проверка, раз раз проверка. Видите, теперь у меня хорошо будет слышно, и вам он, может быть и понравится мой звук, э, потому что прошлая цель была самая фиговая. Дальше мы берем, нажимаем эквалайзер, делаем баст, boost, это делает наш голос э, такой прям мужской, брутальный такой прям, не знаю, такой степени. И потом еще добавим трэбл boost, э, не кат, а буст. И из этого у нас делается такой звук, послушайте. Раз-раз проверка, раз-раз проверка. Ну вот видите, то, что уже прогресс не стоит на месте, и уже выглядит уже прикольно и классно. Так что вот видите, это легко. Переходим дальше. Пробуй. Вот этот... Это, вот этот... Вот мне не дал возможности нормально прослушать песню. То есть вы сами понимаете. Э, вокал хороший, но вот этот п мне вот очень не понравился. И последняя придирка, это уже будет моя личная. Я ненавижу, когда э, наши русские авторы и... Эти певцы меняют с русского названия песни на английское. Зачем бы это делать Мне это не нравится. Я понимаю то, что они хотят, чтобы, э, ну, например, вот есть люди, которые русскую музыку не любят. Здрасте, это я. Э, Из-за этого они меняют название песни и создают для этого такую загадку. Ой, а кто это сделал? А кто это сделал? Это сделал зарубежный человек или русский? И потом, когда на моменте начала уже слышно, э -э -э", вот это вот эти. Okay, okay, вот, это, вот это уже понятно, что русский сниму Так что это будет моя придирка лично Так что ставим ему твердую 7.5 Переходим дальше Дальше у нас называется Хокага Скват. Сквад. Ну ладно Чего он там поёт? Чего? За Hokage и двор стреляют Я не слышу, просто вот <плес> <плес> а, вот сейчас <плес> была большая ошибка у человека, признаюсь честно, он как будто <плес> взял весь ритм, выкрутил на максималку, а вот вокал поставил на самую низ. я не знаю почему, почему так случилось, может что-то пошло со звуком не так, может микрофон плохо записался, или что-то такое вот может быть случилось, признаюсь честно, всякое бывает, ну ладно, это начинающие люди, так что не будем к этому выдаваться как придирка. Вот этот а, включение в эквалайзерах такой фигни, сейчас вам подарите, покажу. Шо? Давайте потом я покажу, пока. Да, я умею петь. Вы, Если вы не знаете, я умею петь хорошо. прям. Так что не сомневайтесь. Вот, и вот этот, а, как будто включил эквалайзер бас. То есть он включил бас на, микс на максималку, и ритм потом заглушается, и потом вокал даже не слышно. Надо вот так прям сидеть, только бит один слушать. Вокал я уже не слышу. Не Признаюсь, вокал я уже не слышу. Не знаю, почему я так случилось. Еще а, раз повторюсь. Но все же видите хороший, вокал играет мало там как-то. Ну как-то видите, вот а, бит на таком уровне, а вот вокал вот ну, где-то вот на таком уровне находится. Что произошло? Я не знаю сам. Он сейчас хорошо входит в ритм То есть его вот эти вот марки, Я сейчас может, уже может начинаю понимать ритм. А он а, Хорошо по ритму сейчас Прям в ритм хорошо вошел, он говорит Он в ритм выходит вот так там. Вошел в ритм Это классно Ставим за это Творение 6 баллов А за весь альбом Я поставлю Вынесли в сумме составлять у нас получается больше 10 баллов, то есть вокал, ну, да, это нормально, это молодежно, стиль, мода молодежно, как говорил, помню, один крутой человек. Дальше приходим к офигенному, то есть к моему итогу. Подводим итоги. У нас э, появился новая рубрика оценка плейлистов. Скидывайте свои плейлисты. И я их буду оценить только ваш вокал, который вы хотите, и которого, которого вы сами записываете, а то знаете, я опять не я я стример. Угу. И прослушали прекрасные авторские песни. Слава Богу, что меня не забанит, не снимет монетизацию, слава тебе, Господи. Но с горем пополам мы все пос посмотрели, прослушали. Мне лично понравилось. Если тебе понравилось, то поставь обязательно лайк, подписывайся на канал, если ты еще не подписан, и нажимай на колокольчик. Пока не нажал. Так что вот, и плюс я хочу поздравить нас 420 человек, и уже получается нас очень много, и я вам предлагаю такую идею, видите, там вверху, под... вверху подсказка должна быть, и она будет вам говорить, где я хорошо стримлю на ютубе или на твиче, так что вот, с вами был Тимурлай, всем удачи, и пока-пока. Много городов у нас в России, а у нету пальцев только на ногах. С каждым годом все не красивее. Утопает солнце в снегах. Рад старые шикарные плюхи, размером с большую печать. В Москве охуительно нюхать. Чевябинске лучше торчать. А.